И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек, и сейчас мы с тобой продолжаем играть в GTA 5, так как уже ночь, я такой, так, Тревор. А, блин, я понял, это, сейчас мы, это, за, эту миссию, уже, на самом деле, уже подошло к концу, то, сбор средств всяких. Debris de per... Cyperflats. Сайпер Флетс. А, а что это за место такое вообще? Франклин. Ну, у меня массу, У Франклин там масло-кар остался. Ну, ничего, ну ничего. Так, ну, вот. Едем. Тайпер Стрит. Куда, собственно, нам сказали ехать. Это вроде бы Майкл. Сейчас. Майкл. Майкл, Майкл, стоп. Едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем, мы поедем, мы поедем, мы поедем. Мы приехали. Так, стой. 10, 9, 8. Все, доехать, по идее. Все, драйдок стрит. Поехали. Так, сейчас согружу тут миссию дальше. А нация с патронами тут? Все. пп Так, а у меня 30 что ли патронов? И 16. Пистолет 5530. Так, стоп. А по... его пистолет, карман 1500. О! Так, стоп, подальше что надо делать? Нужно по идее всех ребят наших, которые тут с нами подождать. Сайперслетс. Сайперс Так, ну он не реагирует. Никак не выходит, не выходит, не хочет, ну.. Так, пожалуй, мы с вами тут ненадолго остановимся, ребят, ну потому что, ну, как бы, вы сами понимаете, GTA V, новая игра, ну, не хочет пока что работать. Ну, короче, мы с вами вернемся через. Буквально через несколько минут. Для, ми для вас пройдет несколько минут, а для меня, как обычно, целая вечность. Сейчас. Стрим будет по GTA 5. Та пять. Не, ну, короче, не. Нет, это видео сделано не для детей. И всем, короче, снова здорово, ребята. С вами еще раз на связи я, Ванек. И мы с вами продолжаем проходить GTA пятую, Пытаться понять, что там происходит-то, в общем-то. У нас уже вот как бы ограбление по минходом. Мы что-то 14 тысяч. Сейчас посмотрим, что там. Ой, Тревор. Ну, так. Так, едут. Ладно, ти, я прыгу, сколько времени осталось? <рекленно> О, а <-о>, у Тревора. <рекленно> какая прикольная. Маска. Тревор. Майкла какая. Сколько времени осталось на чтобы Сейчас. А куда едем? Так, куда едем, ребят? Я должен недалеко уехать, чтобы было. Так, стоп, а Куда ехать-то, блин? Не, хух, мы не можем выйти, ребят. Так, так, так, так. А где? Не, ну лучше все равно сесть в тачку, как вот мне кажется, потому что ну, она подсвечивается синим. А, ехать в другую сторону сейчас? Ага, мусорщики, блин. Батловерс. Литл Перрис. Батловерс. А, туалетная бумага. Туалетная бумага любительница задниц, блин. Ну, это так переводится. Я чё, и виноват, что чтобы от Лаурс это переводится как любительница задницы. Разверните грузовик так, чтобы перегородить обе дорожные полосы. Так. Ну, это я могу, ребят. Вот это я могу, ребята, сделать. Вот так вот. Давай, давай на газ, М. Эм. А, с той стороны. Извините, так. так быстро. Ай, дин, или с этой стороны. Не, ну. Вот, ну вот, все, поставил, так что перегородили две полосы. И вот так, на F. Не, мне нужно еще в этом фургончике побыть, ну... Потому что, ну... Across, поставь машину трех обоих полос. Заблокируйте дорогу. Так, я заблокирую, блин, на. -ф. Или... А, или это не это рубль а может раз... Так, чтобы перегородить обе дорожные полосы. Так, ну вот, перегородил вроде обе дорожные полосы. Либо, короче, либо эту, либо там еще есть дорожные полосы, вот. Или вот... А, не, блин, не, я так... Я все делал так, ребята, и просто, может быть, игра не зачитала... Не засчитал так, что я сделал всё нормально. Я сделал все даже лучше, чем нормально. Вот так. Все. Профит. Да остановился после дороги. Так, я остановился. Поехали, Фрэнк. Франклин. Брут. <поёк> Протаранти машину охраны. Эвакуатор. <пас Nature> вот, тут даже управлять не надо было. Он сам ехал, ехал. Ой машина забагалась блин машина забагала, прикиньте а ч сейчас делать а давай ставь бомбы липучки ладно ладно на задней двери машины так бомбы липучку на ч забагалась или так и будет она лисеть воздух не, ну конечно, когда я, наверное.. Бомба или пучка, давай Так. О да, блин, Не, ну.. Не <с> одно. <vorbei> Машина забегалась, прикиньте, ребят. бомбу. Да я уже поставил бомбу. Ай, что? Машина забагалась. Я, что я могу поделать? Что я могу сделать, ребят? Реально, извиняюсь, ребята, если давайте, короче, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующей серии GTA 5. Хотя я не знаю, вы ли они еще пока что. Не знаю, реально. Пока, пока. Давайте, ребят. До скорых встреч.